Общая теория магии, курс, на котором многие из вас здесь, из присутствующих, занимаются, а эту проекцию филовско дионисискую да, мы наблюдали ее во всех пантеонах, в том числе в Кельтском пантеоне, о котором мы сегодня сейчас говорим, там точно так же было, было это разделение. Был Бог Нуаду, да, помним с вами однорукий, сереброруки Бог, который являлся покровителем категории людей под названием феней, да, радующих по, за естественный ход развития сознания человека и вообще естественный ход развития мира. Для этого. Были, был бог Лук, очаровательный, совершенно превосходный, любимец всех, да, чистый Фек, то есть Аполлон, который говорит Потому что все процессы, идущие здесь, должны быть регулируемыми И ничего нельзя пускать на суммотеку, даже если это противоречит природе. Были еще чистые боги природы, которые в этих движениях не принимая никакого участия. Они всего лишь являлись как бы изначально, да, являлись хранителями Иисуса этого мира и распределяли его соответственно выигрышу или проигрышу одной сторону. У кельтов это был бог Давда толстый, румяный, красивый, очаровательный, вечно пьяный. Кстати, его дочерью является Бригита, о которой мы сегодня с вами упоминаем. А есть просто человек, который между всего этого пытается как-то крутиться. Хотите небольшой тест, кому вы принадлежите? Был такой гениальный мистик, глубокий опультист который мифологию, древнюю мифологию знал получше нас с вами. И в свое время был посвященным друидам. Ну, так, ну, в, ту, в, ту, в ту эпоху, в которой он жил, это называлось Массово. Он был посвященным Массову. Имя его известно вам всем прекрасно. Это Дюма отец И его произведение трибушки тера абсолютно мистично. Абсолютно мистично, потому что четыре персонажа, которые там описаны, это и есть нечто иное, как про образы богов, которыми я вам только что писала. А вот теперь вспомните, пожалуйста, свое отношение к книге или к фильму, который Юнг Аркельхевич совершенно гениально снял, абсолютно продолжая и проецируя всю эту линию, основную мистическую линию без изменения, И вспомните, пожалуйста, свое детское впечатление, кому вас больше тянуло. Помнили? Ну, расшифровка здесь достаточно простая. Великий, великолепный аронис очаровательный. Это, конечно же, лук. И нашим, и вашим, и под любого ляжем, и свое дело сделаем. Шикарный оттос с мистическим образом раненной рукой. Правой. Это, конечно же, нуа. Если ваше сердце тянулось именно к нему. Значит, ваше сердце принадлежит этому богу. Ну, очаровашка Портос, которого почти никто не любил, она потому что он дювалон, в его имени как раз зашифрована старая балийская принадлежность, принадлежность к этому культу древних божеств. Это, конечно же, данный. Вечно пьяный, дрочливый, добрый к своим, непримиримый к чужим. Ну и Д'Артаньян собачонка, человек, обычный человек, который в разную свою эпоху, в разное свое время и период восстановления то к карамису прилепится, то к Атосу прилипится, то к потосу прилепится. Да? И в конечном итоге вечно стоял перед выбором, а кто же он? Ну так как? Совпадает? Или нет? Назначно совпадает. Потому что детское сердце не обманешь. Детское сердце, оно еще пока без эгрегоров. И там, если уж мы кого-то любим, значит мы любим. А если ненавидим, значит ненавидим. И враги какого из персонажей для вас являлись своими же собственными врагами? На чьей стороне стояло ваше сердце с кем бы вы легко поменялись бы местами поступили бы точно так же, как и он.